Приветствую вас, скорпиончики! Сегодня мы будем смотреть, что ожидает нас и вас в период с, со 2 по 26 июня. Именно в это время Венера будет двигаться по родственному нам знаку зодиака Рак. Ну, нам в это время, наверное, в большинстве захочется какой-то домашней уютной обстановки, захочется гармонии со своими близкими и родными. Захочется перемириться, поговорить по-душевному, а может быть по-душевному расстаться, кому что дано. Дело в том, что с 30 мая Меркурий перешел в ретроградное движение, и конечно же этот месяц встретит нас не только коридором затмений, которое закончится 10 июня, отдельный прогноз я по этому вопросу, уже по этой теме уже сделала, я думаю, что вы его посмотрели. И вам было интересно. А вот э, ретроградный Меркурий, он дает возврат к нашим старым отношениям, к нашим бывшим. Дает необходимость что-то выяснить до конца, прояснить. И если есть такая необходимость, разойтись. Ну и благодаря Венере в Раке, это может произойти достаточно легко и безболезненно. Хотя может быть без соплей и без слез не обойдется. Потому что Венера в Раке это чувства, это эмоции. Ну что ж, дорогие скорпиончики, давайте посмотрим, что нам приготовила Венера в ближайшем нашем будущем. Ну, она будет двигаться по нашему девятому дому, связанными с дальними поездками, с путешествиями, с передвижениями, связи с иностранцами, это философия, это психология, это высшее образование. И со второго по седьмое будет образовывать вот такой чудесный аспект к Юпитеру. Юпитер будет находиться в нашем доме любви, творчества и хобби. То есть, на этом периоде можно познакомиться с кем-то издалека. Может возникнуть любовь. Но с учетом ретроградного Меркурия, помним, вряд ли это будет серьез и надолго. Зато общение с людьми, которых вы давно не видели, которых вы забыли, оно может быть Достаточно приятным, приятным и, возможно, возобновление ваших таких нежных и романтичных отношений. Также этот период благоприятен для тех, кто занимается творческой деятельностью, этот период благоприятен для ваших детей. Венера это у нас планета малого счастья, а Юпитер большого. И сами по себе они в чудесном гармоничном аспекте дают необходимость энергии спокойно перетекать от одной планетки к другой и дарят нам возможности в реализации по темам девятого и пятого дома возможно здесь любовь но ненадолго что же еще здесь интересно я думаю что творчество может принести вам удачу еще, я так чувствую, здесь могут быть какие-то очень хорошие, приятные финансовые поступления. Но они непосредственно будут связаны с темами, знаете, как-то высоко, далеко, путешествия. Может быть, подарок вам кто-то делает, приятный, издалека. Ну, поживете, увидите. Хорошо. Смотрим дальше. С... Uh, так, с 12 по 15 так, что тут у нас будет Венера будет образовывать вот она Венера, аспект к Урану Уран у нас будет находиться в доме партнерства ага, вот как Секстиль, здесь очень приятный аспект, это говорит о том, что в это время можно познакомиться с кем-то неожиданно совершенно, но ненадолго, зато можно очень здорово отдохнуть, провести время получить массу каких-то очень ярких впечатлений а также это возможные какие-то неожиданные финансовые поступления от ваших партнеров дальше с 11 числа Марс перейдет в вашу зону карьеры это очень важно очень. я думаю, что основная ваша активность по работе начнется с 11 июня это хорошо как раз закончится затмение и можно начинать Двигаться дальше. Поэтому, если вы себе что-то планируете, то до 10-го тихонечко проведите время. А после 10-го, после 11-го уже начинайте активничать. Я думаю, что у вас все должно получиться. В том числе, это и хорошее время для смены работы. Наконец-то. С 17 по 22-е июня. Здесь Венера снова образует чудесный аспект нашему пятому дому опять же активизируется любовь, творчество вдохновение и радость и удача и счастье благодаря каким-то нашим приятным делам, милым нашему сердцу вот по, да, жалко, что до 22 потому что, потому что именно с 23 Меркурий только лишь начинает уже становиться Прямым директным, поэтому, к сожалению, на этом периоде все равно знакомиться не очень хорошо. Ну, ничего. С 20 по 24. Так, я хочу проверить. Да, будет такой жесткий аспект, как оппозиция между Венерой и Плутоном. Что же у нас тут интересного произойдет? Здесь будет у нас ситуация, когда мы можем очень резко с кем-то разойтись. Знакомства в этот период они будут на эмоциях, на страстях, поскольку Плутон – это глубина, это давление над эмоциями, это чувственность. Но если будете, будете с кем-то расходиться, то, соответственно, с таким же сильным эмоциональным накалом. С 24 у нас начинается полнолуние. Так, полнолуние у нас будет тоже, будет, происход, будет проходить знаки Зодиака Козерога. Смотрите, 24 плюс-минус один день неблагоприятное время для того, чтобы договариваться о чем-то, решать какие-то дела с документами, то есть короткие поездки, командировки, они нежелательны. И еще такой не очень хороший период. Ага, вот как раз с 20 по 24 договора короткие поездки желательно отменить. Ну, если будет такая возможность. С 21 июня Солнце входит в знак Рака. И, конечно же, тут уже солнышко будет в благоприятном аспекте к Юпитеру. И все это дело будет отражаться на наше солнышко вместе с Юпитером. В общем-то, я думаю, что с 21 числа уже большинство скорпиончиков, Вздохнут с облегчением, почувствуют огромную радость жизни, творческий прилив, вдохновение. И вы поймете, что жизнь прекрасна. А сейчас посмотрим на Таро. Так, ну, я сделала тремя разными колодами три, от, от, три ответа на три вопроса. Значит, первое – это работа, второе – это любовь для скорпиончиков и последний совет по работе на июнь месяц. Здесь есть указание на то, что у вас, возможно, будут взаимоотношения с кем-то, знаете, такие доверительные, может быть, вы даже с этим человеком уже когда-то работали, с, ну, неважно, мужчина, женщина, но этот человек для вас очень близок духовно, то есть, вы доверяете друг другу и Судя по соседней карте, Королева Мечей, это человек может относиться к воздушной стихии женщина. Если вам такая женщина предложит или работу или сотрудничество, то обязательно соглашайтесь, поскольку здесь по соседней карте Фортуна, ее предложение принесет вам удачу, перемены в судьбе, какие-то очень благоприятные благоприятные перемены, которые вас порадуют. Ну, в частности, это по работе, по карьере. У меня, кстати, там позиция совпадает теперь по любви здесь тоже какая-то интересная такая штука, видите, такая девушка путешественница, мир голой попой светит но ну, эта карта связана с выходом уходом от чего-то старого и движением, движением к чему-то новому, путешествием это знаете, как будто бы один цикл завершается и человек вперед скачет себе на поиски приключений в новое место по шестерочке пентаклей это может быть помощь от человека издалека. А может быть, это что у нас еще? Ну, здесь очень четко иду, знаете, как разрешение некой ситуации, и учитывая, что здесь еще и рядом у нас опять королева воздуха проигралась, то есть тут проигрывается ситуация, что может быть, если это вы, то вы сами можете себе помочь, а может быть, в ближайший месяц вот вас у вас будет связник женщины-воздушной стихии, близнецы водолей или весы, которые вы сможете расширить как-то, или улучшить ваши отношения. Может быть, это даже как-то будет связано. Ну, знаете, как будто бы они перейдут на новый уровень. Ну, что-то очень благоприятное по миру. Мир, помощь. Допустим, если бы это была работа, я бы сказала, что деньги опять идут издалека каким-то образом будут связаны за границей. Хорошо, давайте посмотрим главный совет. Ну тут сразу первая карта это рыцарь огня. Это движение вперед, не стоять на месте, проявлять активность, активничать, это жезловая карта. Проявить храбрость. <coughs> И тут меня, конечно, немножко смутила башня. Сделать что-то очень резкое, остановить... Не остановить, а, знаете, как будто бы двигаться от чего-то, что было разрушено. Иметь смелость уйти от какой-то разрушительной ситуации и двигаться дальше, двигаться вперед. И тут еще и последняя карта выпала. Путешествие. Если дословно, то реально можно поехать. Вы знаете, если говорить о путешествии, то действительно по этим двум, двум картам можно уехать куда-то на отдых, на, за, за границу, или это будет резкий уход от какой-то травмирующей вас ситуации. Ну, уже необходимость разрушить то, что перестало работать. И прийти к чему-то новому. Ну, причем вы четко будете понимать, как это делать. Это не будет уход в бездну. Вот у вас будут планы, будет э, уже какое-то... Вот знаете, как пошаговая инструкция. что вы будете делать, вы будете это четко знать. Хорошо, но на сегодня наш прогноз закончен. Благодарю вас за ваши лайки и комментарии. Надеюсь, что вы подальше, дальше будете меня поддерживать. И до встречи!